Если вы хотите получить огромные деньги благодаря силе изготовления вечей, даже если в прошлом все ваши попытки оказались напрасными. Дайте Сергею Маузера 151 минуту, и он расскажет, как это сделать.